Здравствуйте, гости моего канала. Я хочу показать, как установить жерлицу правильно, чтобы ваш живец не запутался в траве, для чего ставят на жерлице стопорные резинки для поплавков и какие поводки для желец лучше всего. У меня жерлица элита. Я поставил сюда бубенчик, так что теперь ее не только видно, но еще и слышно, когда она клюет. Но начнем с поводочницы. Я пользуюсь поводочницей. Она мне длиной 30 сантиметров как раз влазит в этот чехол. Вяжу поводочки из бюрокарбона. Здесь у меня на конце вертлюжок с американочкой маленькой так вот пристегивается, вот у нас получается поводок флюрокарбоновый, американка, стопорная резинка, для чего стопорная резинка остается внизу, не для того, чтобы грузик разбивал узел, чтобы этот узелочек не заклинил. Для того, чтобы установить глубину, я пользуюсь маркером, ну как шаблончик у меня. Я его связал, вот, грузик взял, оливка, 50 сантиметров лески и крокодильчик старой багеты. Вот мы цепляем за поводок его просто, и он у нас отсюда не, не соскочит. Не опускаем вниз. Вот так. а вот он у меня верхний ограничитель. Верхний ограничитель у меня для того, чтобы я не путался когда там живец сорвет его просто отмеряем находим дно а стопор поднимаем к самой поверхности воды ну где-то 2 сантиметра чтобы он не промерял так мы нашли глубину где наш грузик на дне находится теперь опускаем стопорную резинку 3 сантиметра 3 под воду так все глубину мы вымерили. теперь ставим его в рабочее положение жербицу вот, вот таким вот образом так, вот таким образом заводим жербицу в рабочее состояние и нам пока она не нужна вот, теперь мы снимаем наш шаблончик, его можно положить, прицепить куда-нибудь чтобы мы его не потеряли Теперь берем жирца вот прицепили жирца и отпускаем его в водичку. Вот так, у нас жилица находится в рабочем положении. Итак, наша жилица находится в рабочем положении. Даже если произошла поклевка, живец смотает леску. Когда вы подойдете, вы определитесь по этому стопоручку, сколько у вас смотала леска, и потом, чтобы заново ее установить без проблем, чтобы еще раз не отмерять глубину. Все, быстро и практично. Теперь давайте мы это все сложим. в обратном порядке ее. Так, вот у нас жвезд. моего пока. Теперь берем резинку и за карабинчик наматываем на мотовел и наш поводок. При следующей рыбалке будет всегда ровный не помятый только надо следить за тем чтобы его не покусала щупа она отлично заходит на место с бубенчиком нашего журца мы отпускаем пусть плывет Поводочек мы заряжаем на нашем мотовиле. До следующего раза. Вставляем между нашими подставочками. Крючочками вниз. Чтобы наши тройники не запутались. Закрываем. Друзья, кому понравилось видео, ставьте лайки. Не забываем подписываться. До новых встреч.